Вот, ребят, сегодня обновляем прошивки. Несколько человек должно приехать. Вот первый автомобиль. Здесь мы прямо едем. Первый автомобиль 1.8 с кросс Утер же Сваха, да? Да, и да, да. свой СВ на ручке. Ну, сейчас прошили. Как я и обещал, там низы должны были подняться а Низы средние Здесь не особо не гони, там камера висит За пешеходником за этим. И сейчас еще человек ждет Другой тоже на ручке В принципе он и испытывал тоже прошивку Но приехал уже на финальное обновление Так что Сегодня у меня день обновления Там еще должны к часу подъехать Люди какой-то еще блок должны привезти Я уже даже не понял чего Так что вот но... тебе это как вообще? мне нравится расход просто я тебе рассказывал что было на разгоне за 20 уходило, сейчас 11-12 приятно ну вот это опять же за счет фазы регуляторов теперь момент крутящий но на низких оборотах он прямо да, налево именно не на разворота налево крутящий момент на низких оборотах стал более ну, уверенный там реально момент поднялся очень сильно Соответственно, не надо открывать сильно дроссель и да, отсюда, да, расхода чувствую, нету, так чувствуется. Ну, она должна линейная такая, как бы эластичная линейная набор. Нет такого, как раньше было, что я нажимал, ходил расход там до бешенства машина потихонечку разгонялась. Сейчас чувствуется, прямо она уходит. Ну, она уходит, потому что, да, дроссель сильно не открывается. Ребята, опять же, напоминаю, это... Зажимается все да. Модель моментная, здесь нет прямой связи между дросселем, и фу, между педалью и дросселем, то есть вы запрашиваете крутящий момент именно, а момент выбирает уже сама математическая модель, а так как мы подняли момент крутящий на низких оборотах, ей не нужно теперь открывать дофига дроссель, чтобы желаемый момент, который вы запросили, ну, как бы вы запросили желаемый момент э, на старых, ну то есть на стандартной прошивке, ему надо открыть дроссель дофига, потому что крутящий момент именно там будет э, высокий. Теперь же на низах он снизился, ну то есть повысился крутящий момент. И мат-модель понимает, что туда дроссель уже открывать не надо широко. Она приоткрывает немножко и все едет. Это более эластично. Отсюда, кстати, и расход должен упасть. По идее, мне нравится. Ну, отлично катаешься, в общем. Плюс там еще проблема решена вот эта задержкой дросселя при полном открытии ну, при полной педали, когда мне там было до ну, этого там решил решал так что сейчас еще прошлю еще одну машинку и опять с ним увидим вот, ребят, вторая машинка, опять же ручка, опять же у тебя же сваха, да? да, ну, тоже, смотрю, смотрю, да, да. Да, с человеком как бы он испытывал как прошивку у нас, но приехал на финальное обновление То есть там были промежуточная у него прошита прошивка, которая опять же была с проблемой вот этого открытия дросселя Сейчас на финалке уже все эти проблемы решены, ну и там поменяно по мелочи все, конечно Но все равно она... плюс я еще ускорил эту работу самого фазика может быть она будет чувствоваться, но ну, не знаю. Ты уже, наверное, прикатался. Ну, прикатался, да. И в городе это так тяжело понять. Ну, на городе, самом. Да. А по трассе да это все будет ясно и понятно. Я вот домой поеду и ну, обратно что да. домой. Все. Да, да, да. Ну, ну в общем, вторая машинка приехала сегодня. Там еще должны подъехать машины. Посмотрим, в общем. Наверное, еще сниму. Вот очередной автомобиль. Ребята с череповца приехали. И на АМТ, то есть э, залили АМТшную прошивку и пообновили до третьего, до версии 3.0 робота. По идее, как бы должно быть получше. Те это вообще как впечатление -то. Да вообще супер по город для города самое тот 3.0. Это... Ну да, да. Офигенно. Самое главное дальше, что она тянет по-другому, потому что там а, обычный режим он переключает как-то не совсем правильно, мне кажется городе угу. плохо на трассе это и около дела а для города 3 да. самое то ну, практически так переключает как бы сам переключал да. по ощущениям так что это очередной автомобиль сегодня на обновлении сейчас еще один ждет тоже обновиться и потом еще по моему пару автомобилей должно приехать так что буду бы снимать ну вот, ребят, сегодня еще одна очередная на роботе. Машинка SV Cross, опять же 1.8. И до этого тоже была на роботе. То есть, ну, по ощущениям, конечно, тяга стала гораздо лучше на низах. И как-то робот более адекватно, мне кажется, переключается все-таки, чем на стандартные прошивки или ну, на чем-то другом. Но сейчас еще одна машинка ждет меня и потом еще там люди должны приехать так что сегодня у меня ажиотаж в общем с машинами сегодня у нас шестое по моему число да и все вот решили 6 числа приехать в основном потому что релиз вчера был, опять же не забываем ладненько сниму попозже еще очередную машину да здесь прям а -а Опять же, очередной автомобиль сегодня на ручке E1, у тебя сваха, СВ, да, или сва-кросс? СВ СВ. А, ну вот, то есть все это на ручке, и сегодня еще, по-моему, низкая машин должно подъехать, я точно не помню, звонят-звонят, я не успеваю все, все и сегодня почему-то именно 6 числа решили. где это как вообще? Ну, прикольное ощущение интересное, сразу набирают набирает обороты машина, звук поменялся, в общем так в приятную сторону и ну, разгон сразу ощутился да, Голода... здесь, здесь сильно не гони там камера висит да, да. до этого э, нажимаешь на газ была прошивка тоже вадима а, сейчас поменялась прошивка на новую и я понимаю что при Разгоня она стала сразу же брать. Так она задумывалась. А сейчас нажимаю вот даже на газ и понимаю, что машина сразу начинает обороты брать. Ну, приятно по мере. пока не непонятно. У нее тяга просто тяга, появилась да, на, да, низах, да, да, на да, низких да, и средних да. оборотах. Вот и все. Поэтому она как бы более такая тяговита, она как трактор, практически моему да, да, стала да, да, вот да, такой, наверное, брать. Да. да. И за счет этого, соответственно, она и набирает нормально более тянет и должен по идее расход должен сейчас налево там именно налево mm -hmm. ну вы сами в общем-то все слышали так что сегодня еще прошью и посмотрим как на других будет все это машинка так что все будет продолжение еще вот ребята очередной автомобиль опять же у тех же из выхода yeah, yeah. или или кросс у тебя из или... кросс а ну и свой кросс да на ручке и ну, в общем-то, все точно то же самое, что и на предыдущих машинах. Там еще сейчас человек тоже ждет, будем прошивать. И это вообще самому как по ощущениям. Отлично. Ну, вообще нормально. Сейчас Тян, на, налево. Хорошо. Да? но ну, она по по потяговите просто должна стать. И все вот эти проблемы мы решили строганием, со всем остальным, именно налево. Mm -hmm. а, то есть все это как бы, я думаю, что выкатывали там ее долго, испытывали очень долго, поэтому я думаю, что проблем никаких не будет, но ну и продолжать будем разработку дальше уже обновления, но это я думаю, что что-то будет новое, если только к лету, через полгода. Так что продолжение будет, там еще машинка стоит. Вот, ребята, очередной автомобиль, э -э -э -э только на роботе опять же. Э -э тоже свежка. у тебя есть свой кросс, или... СВ. шка обычная, да. 1.8. На ручке. Ну, в общем, обычная, стандартно. Ну, я не знаю, как тебе вообще сейчас вот на этой прошивке? Ну, пока непривычно то, что она стала заметно речи, но в плане трогания. Так надо, конечно, поездить, посмотреть. просто привыкнуть надо, да. Да, потому что острее стала реагировать на газ но она не даже не острее, она более тяговитая мне кажется, просто и с непривычки ты раньше продавливал сильно педальку, а теперь как бы не надо ее продавливать то есть тяга у тебя уже нормальная на более низких оборотах причем это на таких передачах вот у тебя четвертая была она там с полутора тысяч практически набирает без проблем ну, я думаю, что это сегодня не последний автомобиль, я думаю, еще кто-то приедет потому что что-то звонков дофига, я даже уже перестал контролировать нам налево именно э -э перестал контролировать кто что звонил, но я думаю позвонят, когда приедут так что, сегодня Не надо, тот приедет обязательно ну да, сегодня ажиотажка прям 6 числа всем понадобился. Вперед, и... хорошо но она, она более линейная и равномерная тяга, вот она как-то и робот переключается, при этом как-то совсем по-другому. Он как-то, ну, как многие говорят, она практически стала как коробка-автомат обычная. По ощущениям именно. Ну, это смотря в каком ну, режиме Да, ехать. да. Все да. равно, если все-таки... Это понятно, да. Статова Но отрезка. он более правильно как-то стал работать. Я так понимаю, тут все равно все настройки... Они, с... они связаны между собой. Блок управления двигателем и с блоком коробки, естественно. И блок управления двигателем передает какой крутящий момент у мотора. А коробка сама уже выбирает на какой передаче, как переключиться, как работать дросселем. Там тоже она же при переключениях его прикрывает. Ну, в определенных условиях очень много всяких вещей. Так что Ну, в общем, я думаю, что сегодня еще сниму продолжение, кто-то приедет. Ну, в общем, не прощаюсь. Вот, ребят, еще одна машинка сегодня. Опять же, у тебя и или и СВ свой Да, и свой а, Да, 1.8. Ну, они все сейчас сегодня 1.8 приезжают. И на роботе, опять же. Здесь на данном автомобиле стоит газовое оборудование и прошивка Евро-2 сделана. Да, еще тут убрано мобилайзер потому что после предыдущих э, прошивальщиков там что-то было нафоршмачено с епромом и после того, как э, заводили автомобиль, ну то есть я прошила и не могли за, запустить его а, потом оказалось, что все вроде в вины там все прописано нормально все хорошо, но в предыдущей прошивке там иммобилайзер тупо был отключен ну и здесь мы не можем восстановить э, так как это надо, опять же, у дилеров все это решать, ну просто отключили и мобилайзера, в общем-то, проблем никаких не было. Так же, как и на предыдущей прошивке, что до этого была прошита. Так-то по ощущениям, хоть что скажи, там, что как у тебя вообще.. Ну, вообще отлично, как не узнать. Ну, опять же, да, низы нормальные. Низы ну, назвать нормальная педаль сразу резко, резво идет. Привыкать ну, надо. Да, да. Ну, то есть, изменения, в общем-то, есть. И э, тут еще пока адаптируется, опять же, газ. Э, Ты сейчас на бензине или на, на газу? На газу, да, едет. Вот, он, плюс еще адаптируется немного газа и будет по-другому. Сейчас вот именно на, именно на газу едем. Я никаких таких особых проблем не, не вижу. Ну, конечно, лучше вручную все это настраивать, этот газ, чтобы это четко все отрабатывало. У нас, кстати, вон солнышко вылезло сегодня под вечер. Хотя это не вечер. Ну да, вечер. Да, здесь прямо все время Ну, надеюсь, не знаю, это сегодня последний автомобиль, не последний Может быть еще кто-то приедет, я не в курсе на самом деле Потому что очень много народу звонило Но заранее на всякий случай я все-таки попрощаюсь Так что завтра продолжу, еще должны машинки подъехать И будем дальше обновлять Всем, в общем, пока и до новых встреч